И сегодня мы с вами будем полтора часа практически работать с тем, что будем узнавать, какие же установки нам мешают и какие непосредственно нужно сделать действия для того, чтобы эти установочки убрать. Сейчас, я думаю, мне загрузят мои слайдики. Что-то я их тут не вижу. Появились, благодарю. И мы с вами начнем. Так, Давайте для начала поближе познакомимся. Что нам необходимо знать для того, чтобы наша с вами работа была максимально эффективной. Во-первых, было бы здорово, тут вот хорошо написали уже отзывы, что очень ждала вашей темы. Было бы здорово, если бы вы написали уже существующие у вас установки, те, которые знают, что вот у вас такие установки есть, и вам хотелось бы с этими установками расстаться». Пишите те, кто точно уже знает свои установки в своем чате, а я их прочитаю. Это очень важно. Почему? Потому что когда мы осознаем, что какая-то установка у нас есть, это уже полбеды у нас пройдено. И мы точно будем с вами знать, над чем нам работать. Но есть еще как бы вот такая... Воздушная подушка – то, что мы видим в айсберге, а есть еще то, что под водой, да то, что нам мешает, но мы не знаем, что нам мешает. Но мы не можем переступить через себя и начать продавать. Страхи бывают разные идеологии, они различные, и поэтому важно знать какой конкретно страх. И сегодня мы с вами будем над этим работать. Для того, чтобы было максимально вам удобно и полезно, возьмите с собой ручку или листочек, потому что мы сейчас с вами будем непосредственно работать над собой. Итак, давайте посмотрим, что на самом деле должен уметь страх конкуренции. Ага, пишут. Сейчас очки одену, чтобы, как в сказке, лучше видеть вас, да? Установки успешного продавца. То есть, что, к чему нам нужно стремиться. Это первое. Твердое желание продать. То есть, уверенность такая в себе, да? Понимать, что каждый клиент, он особенный. И для каждого клиента должен быть свой ключик. Уверен в себе и в своем собственном товаре, потому что когда ну, обычно говорят, да, что. Я продукт своего продукта. И когда я продукт своего продукта, мне, конечно, легче его продавать. Но очень многие начинают оттягивать свой успех продавца, когда говорят, что я еще не до конца познакомился с компанией или с товаром, который я сейчас продаю. Вот я сейчас еще не все попробовал, мне нужно все-все-все это попробовать, понять, что это работает на тысячу процентов, а потом уже начинать предлагать. Вот это не об этом. Если человек уверен в себе и в самом товаре, в линейке товара, то нужно начинать продавать, не откладывая. Не хочется зарабатывать на друзьях и знакомых. Хорошая такая установочка отловленная, мы об этом тоже поговорим. Отлично, спасибо, что вы об этом говорите честно. Не смогу, заработ... не смогу работать менеджером по продажам. Тоже об этом поговорим. Почему не сможете работать? Абсолютно любой человек может продавать. Желаем получить награду победителя. То есть это должны быть такие амбиции у продавца, да, установки на успех. Это то, что если уж я начинаю продавать, то я должен быть победителем, получить за это награду в виде денежного вознаграждения. Ну и, конечно, продавец должен любить успех. Деньги, опасность, продажи стыдно Отлично, отлично, об этом мы тоже поговорим. Согласны а, с теми установками успешного продавца, которые я сейчас вам озвучила? Напишите плюсики, кто с этим согласен. А, я не знаю, что мне мешает, мой оффлайн остановился. Стесняются и стесняются и Давайте говорить про себя, да, вот стесняются, это кто-то там стесняется, вот будет эффективно, если вы будете говорить лично про себя, то есть я стесняюсь MLM, я стесняюсь продавать, мне стыдно брать деньги, да, моя работа никому не нужна, да, вот так чувствует любовь. И давайте именно вот от собственного личного местоимения отталкиваться для того, чтобы была полезна эта наша встреча, и вы точно понимали, что вы говорите не о ком-то, непонятно о ком, а только о себе. Раз мы работаем с собой, то и говорим мы только про себя. Итак, сейчас мы с вами будем делать анализ того, какие установки у вас есть и что вам будет мешать продавать. Соответственно... Чтобы у нас с вами была работа исключительно полезная, мы с вами сделаем вот такую табличку. Расчертите вот таким квадратиком свой листок и заглавьте его. Сложно продавать? Мне сложно продавать. Вот кто-то пишет, я впариваю, мне стыдно брать деньги, моя работа никому не нужна. То есть вот одно большое слово – «Мне сложно продавать». И те установки, которые у вас там где-то в глубине, что-то вы знаете, чего-то вы не знаете, почему вам сложно продавать, просто мы напишем «сложно продавать». И дальше в каждом из четырех этих уголочков вы напишите, то есть это должно быть большой такой расчерченный, расчерченный квадрат, чтобы туда уместилось пять предложений. Пять, друзья, пять. И, соответственно, начало предложения будет вот такими словами начинаться. «Когда я...» То есть, понимаете, да, предложение? «Мне сложно продавать, когда я...» Начало предложения у нас сверху заглавлено, и потом дальше. «Когда я...» Раз, два, три, четыре, пять. Потом мы пишем «Мне сложно продавать, когда товар...» И опять раз, два, три, четыре, пять. Да? То есть пять таких пунктов. Потом мне сложно продавать, когда компания и раз, два, три, четыре, пять. И мне сложно продавать, когда клиенты раз, два, три, четыре, пять. А кому понятно, какое нужно сейчас выполнить задание, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимала, что вам все понятно. Если у вас какой-то вопрос возникает, то сразу задавайте вопрос, и я вам объясню, как это сделать. Итак, нам нужно расчертить лист на 4 таких квадрата и, соответственно, в каждом квадрате написать 5 предложений, чтобы у вас сложилось понимание, почему вам сложно продавать, что является причиной бездействия, почему я в данный момент времени сижу без денег и как бы стесняюсь начать делать какое-то действие для того, чтобы получать результат. И как только вы напишите эти пять предложений, с удовольствием можно было бы зачитать некоторые. Кто готов, вы можете писать уже в комментариях, и я с удовольствием их зачту. Почему мы так делаем? Да, давайте я буду все объяснять. Сложно продавать – это на самом деле не сложно продавать. Ларис очень хорошо работает юристом, не могу брать деньги с бедных, инвалидов, социально незащищенных людей. Замечательная установочка, мы сейчас об этом поговорим. Почему нужно начинать с анализа? Потому что если у нас есть какая-то проблема, какой-то вопрос, то прежде чем начать ее решать, ну, безусловно, нужно начинать с того, чтобы проанализировать, а в чем эта проблема конкретно заключается, не общими фразами, а более конкретно, детально ее рассмотреть. Ну, вот, например, давайте представим себе, что вы куда-то идете в походе, у вас там кеды или кроссовки, и в этих кедах или кроссовках что-то вам мешает. И вы все идете, идете, вам, допустим, нужно там пройти 5 километров, да? И вы эти 5 километров идете, и никак не можете расстаться с тем, что вам что-то мешает в вашей обуви. Как вы думаете, за 5 километров вы натрете себе мозоль, или более раступчите там ногу, или как-то ее пораните, или будет вам еще больнее, правильно ведь, да? А вот для того, чтобы убрать то, что мешает, нужно, во-первых, остановиться, снять эту обувь и вытрясти то, что там находится. Согласна, вот Лариса молодец, пишет, что до крови натрем нашу ножку. Безусловно, конечно, натрем. То же самое происходит с абсолютно любым вопросом, который возникает в нашей жизни. Вот пока мы его нянчим, пока мы думаем, например, мне трудно продавать, да мне сложно продавать? Но вот мне сложно продавать и сложно продавать, вот я живу уже 50 лет, а мне все сложно продавать и сложно продавать. А в чем эта сложность заключается? Остановитесь, перестаньте об этом думать, что вам сложно. Подумайте лучше над тем вопросом, почему вам сложно, что является вот этим камушком в вашем там кроссовке кеди, который мешает вам двигаться к вашему результату, остановитесь. Я сейчас вам предлагаю прямо остановиться, и записать эти предложения сложно придавай, продавать, когда я. Что, когда я? Когда товар, когда компания и когда клиенты. Когда я не профессионал, не эксперт в своей ниши, не люблю себя, не умею продавать, не верю в себя, не умею выявлять потребности людей. Отлично! А сейчас мы с вами находим уже те навыки, которым нам необходимо научаться для того, чтобы ликвидировать эту сложность продаж. И в данном случае тот человек, который написал, что я не эксперт своей ниши, да, а что вам мешает сделаться экспертом в своей нише, пропишите этот план действий, который необходим для того, чтобы эту экспертность повысить, например, что-то почитать, что-то закончить, какие-то курсы, где-то поучиться, может быть, пойти в коучинг на какую то более высокое оплачиваемое да, коучу для того, чтобы улучшить свое состояние экспертности в той или иной нише. Ну, если это, конечно, коуч поможет, да, может быть, у вас какие-то технические вопросы, и там, в общем-то, не нужно никаких коучингов. Поэтому здесь после того, как вы напишите вот эти четыре параграфа, а сложно продавать, когда я, сложно продавать, когда товар, и сложно продавать, когда компания, и сложно продавать, когда клиенты какие-то не такие. Да? А когда я предлагаю продукцию, предлагаю бизнес, назначаю встречу, собираюсь разговаривать с человеком. И все сложно. Да? Вот во всех этих пунктах везде происходят сложности. Вот когда у нас не хватает каких-то навыков, это самое простое. Потому что навыки научиться, э, отработать эти навыки, это самое простое. А вот когда у нас есть какие-то внутренние затыки, которые мы не можем отработать навыками внешними, вот это уже является большой сложностью, большой трудностью для того, чтобы начать продавать. И именно об этом мы сегодня с вами поговорим. То есть не о тех, а которые на поверхности лежат, да, вот, например, «мне сложно продавать, когда компания не соответствует моим ценностям», например, да, Значит, что нужно сделать? Наверное, поменять компанию, если вы не готовы менять свои ценности. Мне сложно продавать, когда клиенты... Что клиенты? Когда клиенты бедные, например. Да? Ну, Значит, выберите другую целевую аудиторию и начинаете делать контент для той целевой аудитории, которая будет более богаче, да? Там, допустим, выше статуса. А мне сложно продавать, когда товар низкого качества. Ну, значит, нужно выбрать товар, который будет высокого качества, да. То есть, когда вы делаете такую оценочную характеристику своих сложностей, то вы уже легко видите путь, а что вам нужно сделать, чтобы этого в вашей жизни не было. И начинать нужно не с того, что мне сложно продавать, а нужно с того, что, что мешает мне начать легко продавать. Самый, наверное трудный ответ на вопрос «это сложно продавать, когда я». И здесь я обращаю внимание на вашу честность, потому что мы можем как бы из двух позиций жить, да, мы можем жить из позиции сердца или головы, своего ума. Вот когда мы живем из позиции логики, то чаще всего мы как бы уходим в состояние такое «быть хорошим», да, то есть как другие – и, конечно, когда мы в состоянии того, что вот как, как сделаться таким, как, например, мой лидер, как сделаться таким, как там, я не знаю, там, вышестоящий спонсор, если вы в МЛМ, или самый лучший продавец, или как мне быть таким, как Всеволод Татаринов, да, у которых такие шикарные результаты по продажам. Вот здесь очень важно понять, каким я должен быть, чтобы начать так продавать. И э, вот этот вопрос, когда у меня нет результата в бизнесе, то это в первую очередь вопрос не к тому, что это же как курица или яйцо, что первично, да. Мы не сможем создать результат в бизнесе, если не начнем делать действия и окунаться в продажи. Согласны со мной, да? Оль, поставьте плюсик, если согласны. А если мы будем ждать, что результаты в бизнесе произойдут сами собой, ну, мы в данном случае не честны с собой, потому что сами собой результаты в бизнесе ну, никак не смогут произойти. Нужно сделать какие-то действия. И сегодня мы будем говорить не о внешних действиях, о которых будут говорить в субботу, да, и все вот расскажут нам, какие необходимо нужно сделать действия, чтобы у нас с вами не понижались уровни продажи вот в такое кризисное время, когда падают доходы у людей. Мы сегодня с вами будем говорить о том, каким я должен быть, чтобы мои продажи никогда не заканчивались. То есть у нас есть а, а, определенные инструменты, да, навыки, с помощью которых мы продаем. Это могут быть воронки продаж, это может быть введение социальных сетей. Это все навыки, это внешнее. И этому научиться по большому счету легко, если мы трудолюбивы и все выполняем согласно поставленным своим целям и планам. Да? То есть это, в общем-то, легко сделать. Что трудно сделать? Как вы думаете? Что самое трудное в продажах? Напишите, пожалуйста, свои соображения по этому поводу вот что самое трудное опять же да, когда мы касаемся вот этой таблицы сложно продавать когда я давайте вот об этом поговорим. да сложно быть искренним это такие продажи от сердца к сердцу да в дизайне человека есть такой канал переступить себя а в чем переступать раис зачем себя переступать в продажах зачем вот когда мне что-то нравится делать, я же не переступаю себя. Поменять себя самое трудное. Точно, умничка, поменять себя самое трудное. Выйти из пресловутой зоны комфорта, когда нужно что-то делать по-другому. И вот именно об этом мы сегодня с вами будем говорить еще целый час. Отлично, Лариса, спасибо вам большое закрытой продажи поверить в себя тоже очень сложно а вера в себя она основана на любви к себе и мы об этом тоже будем говорить итак мы с вами пришли к выводу к такому что самое трудное в продажах это отношение когда я каким я должен быть а мы с вами говорили в начале да по первому слайду каким должен быть продавец он должен быть уверенным в себе он должен верить не только себе, но и компании, своему продукту. Он должен стремиться к успеху и прочее, прочее, прочее. Да? То есть это такие лидерские установки. Можем мы сказать, что по первому слайду, какой должен быть хороший продавец с позитивными установками, это в принципе лидер. Мы можем так сказать, поставить знак «равно» «хороший продавец равно лидер». Можете так сделать? Так, отлично, Оля говорит, да. Так. Еще кто так думает, что хороший продавец ⁇ это лидер. По большому счету это так. Ведь хорошие продавцы ⁇ это те люди, которые могут и вкусно продать. И присоединить к себе человека и вовлечь его в какую-то идею, да, неважно она какая товарная эта идея, если вы продаете а, товарный продукт, там, продукцию для здоровья или одежду, или а, это услуги, если вы юрист там, или бухгалтер, да, в любом случае вы можете увлечь этого человека своей идеей. И вот как это сделать, как измениться внутри для того, чтобы люди понимали, что вам имеет смысл доверять. Да, лидер не парится этими сомнениями, он идет и продает, потому что он знает, что у него есть некая цель, да, мета-идея, правильно. А как мы учимся продавать себя? Мы учимся продавать себя через любовь к себе. Если человек себя не любит, он сможет себя продать. А чуть я буду говорить о своих успехах, если там я всего лишь мастер спорта, да? А что это я буду говорить, это значит, я как будто как хвалюсь. Да? А мне же в детстве мама говорила, нельзя хвалиться. А мне же в детстве говорили, что эгоизм это плохо. Мне же в детстве говорили, что продавать себя это вообще проституция. Да? И стоит знак радонства у огромного количества женщин в этом плане. И они просто рта не открывают и стараются быть серенькими мышками для того, чтобы на них никто не обратил внимания. Вот, Камил тоже говорит, школу с золотой медалью закончила, а говорит, стесняюсь об этом. Надо быть хорошей, всем помогать. И отсюда у нас, конечно, идет установочка, что помогать-то надо без денег. Правильно ведь, да, Оль? Без денег надо помогать. И у меня, например, очень долго была установка, что если я делаю людям добро, то у меня всегда была в образе такая бабулечка, которая делала там различные лечебные мероприятия и брала за это все там натуральными продуктами там молочком яичками там сольцом да кто что принесет какими-то овощами, я такая думала, ну да, вот это же вот она от сердца, от души, она же не берет за эти деньги, за свой труд, и мне надо быть такой, да, тоже вот такой знак равенства когда-то поставила, пока не поняла, что это своего рода сейчас на сегодняшнем уровне, это больше говорит о гордыне, чем о том, что я хочу помогать людям бескорыстно. И давайте мы сейчас именно вот об этих внутренних установочках и поговорим. Кстати, всем, кто сегодня будет приобретать мой продукт, в подарок будет несколько видео, в которых я подробно рассказываю, какие слова нельзя говорить детям при воспитании, и они должны, ну, как бы вот эти слова... Вы и сейчас, когда посмотрите эти видео, поймете, что когда-то в детстве вам тоже и говорили, и поэтому у вас есть такие установочки, что деньги брать себе стыдно, заявлять о себе стыдно, говорить о том, что моя услуга стоит какую-то денежку стыдно, и, в общем-то, каким-то образом проявлять себя тоже стыдно. Да? То есть вот закрывают нам успех очень простые фразы, которые каждый слышал в своем детстве. И вот об этих фразах подробно 4 видео у меня будет в подарок тем, кто будет сегодня приобретать мой продукт. И они помогут вам не только с вашими тараканами разобраться, но и не позволят этим тараканам поселиться в головах ваших детей, поскольку у меня есть еще курс «Как воспитать успешного ребенка», и мы об этом именно там подробно говорим в течение 25 дней. Итак, давайте посмотрим, что же нам необходимо делать, Добрый день, Нилера. Что же нам необходимо делать для того, чтобы научиться продавать? Что нам мешает продавать? Поскольку я приверженец восточной философии и живу, поэтому в этом мире, да, с, с этими постулатами. И абсолютно-абсолютно-абсолютно любое действие в нашей жизни можно провести по пяти элементам. И сегодня я вас буду немножечко погружать в эту тему, а кому будет интересно подробнее разобраться в этом, то вы сможете приобрести курс с огромной скидкой, поскольку мы понимаем, что сейчас кризис, и все цены, которые были до кризисного периода, они у меня порезаны там, три раза для того чтобы большее количество людей могли понимать что мешает им быть успешными и успешно продавать и так мы с вами знаем что у нас есть установки которые кто-то уже отловил и сразу же написал в комментариях что допустим мне мешает продавать там установка что я должна делать помогать людям бесплатно и брать деньги с малоимущих это стыдно да соответственно сделать круг более богатых людей вокруг себя, не решаюсь. И очень хорошо помогаю другим за бесплатно, а сама сижу без денег. Да? Эту установочку мы выявили, которая вот нам сейчас мешает. А что с ней делать? А есть еще куча установок, которые мешают нам продавать, потому что мы с ними родились. И эти установочки мы с вами увидеть не можем. Их можно только просчитать. И именно об этом я сейчас с вами и поговорю. И мы с вами сделаем еще один анализ к тому дополнительно, который у нас мы сделали по четырем позициям, да, чтобы понимать, почему мне сложно продавать. И сейчас будем разбираться, откуда это почему сложно продавать у нас возникло. Напишите, пожалуйста, по 10 шкале, интересно ли вам эта тема. То есть, соответственно, единичка. Мне вообще это не интересно, а 10 мне это очень интересно. Ну и по активности в чате я буду уже видеть, насколько вам важна эта тема. Спасибо вам, друзья, за десяточки. Отлично. Ну тогда начнем. Раз вам это интересно по запросу? Вот вам и ответы на вопросы. да? Итак, у нас есть шесть генетических травм, которые приходят к нам вместе с нами в этот мир. И эти травмы, они дают нам вот эту базовую установку, чего мне не хочется делать. Да? И кто-то говорил, страх. Вот страх это травма подавления, с которой мы рождаемся, это можно все посчитать, и на базовом курсе вы это тоже сможете все сделать. Я его постаралась сделать максимально прозрачным, чтобы каждый человек смог это сделать для себя и для своих близких, для своей команды, если вы в MLM бизнесе, да, для того, чтобы лучше понимать своих партнеров по дому, своих партнеров по бизнесу. Угу. Страх себя переступить, здесь, скорее всего, не страх переступить, моя дорогая, потому что у вас была очень хорошая установочка, когда люди в погонах, это значит, они действуют не креативно, а по служебному какому-то документу. Согласны со мной, да? А МЛМ – это творчество, это креативность, и ее нужно развивать. Мы вот об этом говорили, когда я выступала на конференции у учеников Всеволода, по поводу лидерства, да, вот там я подробно эту тему развивала, но мы сейчас немножечко ее тоже затронем, потому что лидерство и продажи это практически одно и то же, мы с вами это тоже уже поняли. Итак, давайте посмотрим о а, травма подавления и как она с нами работает, и что самое главное делать, чтобы она начала уходить. А что значит уходить? Волшебства никакого нет, вам придется все равно с собой работать. И как мы уже поняли, что первое, что необходимо сделать, это честно сказать себе, что происходит. И вот травма подавления или страха, да, а страхи бывают разные. Страх выйти из зоны комфорта, страх назвать цену, страх предложить товар. Страх вообще сказать, что я занимаюсь MLM, некоторым стыдно даже сказать, да, что я занимаюсь MLM предпринимательством вроде как чем-то постыдным, чем-то таким грязным, чем-то таким нехорошим я занимаюсь. Как мне сказали, целевая аудитория у нас здесь достаточно такая емкая по MLM бизнесу Страх, что осудят, да, вот эти вот все страхи, они как раз заложены в первой генетической травме, которая называется «подавление». И э, эта травма у нас лечится честностью. И давайте сейчас э, на чьем то примере, да, потому что я такой человек, что э, чем больше я даю э, такого мясного контента, э, который показывает именно результат прямо здесь и сейчас, тем больше у людей получается результатов. И вот давайте э, сейчас э, с любым человеком, кто готов, э, эту травму и отработаем прямо в прямом эфире чтобы для всех остальных это было показательным таким выступлением, они тоже поняли, как это делать. А, ну, отлично, Оля хочет. Давай тогда твою травму и называем. Чего ты больше всего боишься в продажах? Татьяна тоже вот готова. Ну, кто первый напишет, того и будем. Чего вы больше всего боитесь? Вот мы говорим про страх. Я боюсь. И вспоминаем. Вот, то есть мы берем эту свою разворотик, Четыре у нас пунктика, по каждому пунктику 5 у нас. Ребят, пишите, страх пишите, хоть со мной, хоть с тобой, без да с кем угодно я могу это разобрать. Главное, пишите страх. И тут сразу проявляется страх заявить. Осуждение. Хорошо, Леночка, итак, страх осуждения. Ты первая написала. Будем отрабатывать страх осуждения. Итак, Лена, к тебе вопрос. Если у нас страх продавать, зашит в страхе осуждения тебя осудят. Для того, чтобы сделать какое-то усилие над собой, выйти из этого страха, нам необходимо честно посмотреть, а что будет, если я буду продолжать бояться этого осуждения. Вот, Лена, есть у тебя какая-нибудь цель, которую ты очень хочешь достичь? Вот Страх подойти к незнакомому человеку – это нормально. А, но это всего лишь навык, это даже не страх глубинный. Лен, есть такая цель, которую прям вот ты очень хочешь достичь – развить онлайн-бизнес. Для чего? Давай дальше копать. Для чего тебе онлайн-бизнес? Мы же не просто так развиваем онлайн-бизнес ради онлайн бизнес Мы же для чего ты его развиваем? Для чего тебе онлайн-бизнес? Напиши как Алина пишет, для чего в он онлайн-бизнес, давайте мы с вами подумаем а, для выхода на другой рынок. Отлично. На какой другой, для чего тебе выйти на другой рынок? Итак, а, травма-страх лечит, лечится честностью. Да? То есть а, а, вот эти генетические травмы, угу. ну, это тоже страх осуждения, солидное занятие опустилось. Посмотрим потом, где будут те, которые считают себя такими хорошими, неопущенными. Так, свой салон. Замечательно, Лен, но для чего вам выйти на другой рынок? Напишите, для чего? То есть понимание своей цели, оно очень-очень сильно убивает все страхи. Потому что если я знаю, какую цель я преследую, то я ради этой цели горы сверну. Давайте сделаю такой пример. Да? Вот, например, женщина не умеет плавать. Есть такие, которые не умеют плавать. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто не умеет плавать. Так, хорошо. Оля, молодец, ты активная. Прям тебе точно нужно какой-нибудь подарок подарить. Женщина не умеет плавать. Таких много. Я тоже была до 40 лет, которая не умела плавать. И вот вы представьте, что вы гуляете возле какого-то озера или речки, наслаждаетесь природой, представьте, что вы не на карантине, вы гуляете, наслаждаетесь природой, вы не умеете плавать, просто смотрите, как растения растут, как рыбка там плавает, плещется, да, какие у нас там прибрежные травы, деревья. И вдруг вы видите, что совсем недалеко от берега тонет ребенок. И никого вокруг нет. Что вы сделаете? Вот вы не умеете плавать, но вокруг вас никого нет, и вы, соответственно, видите, что ребенок тонет. Конечно, мы бросимся спасать. У нас есть цель – спасти ребенка. Мы в данном случае думаем о том, что мы сами утонем. Вот когда мы кидаемся спасать, мы думаем о том, что мы знаем? Нет, мы не думаем об этом. Когда у вас есть страх, честно признайтесь себе, что в этот момент вам выгодно сидеть в страхе, потому что у вас не такая вдохновляющая цель. И, например, Угу, да, потом, да, потом, возможно, мы потом испугаемся, да. Блин, я же могла утонуть, как так, чужая же я такая бестолковая, надо было кого-то позвать, да. То есть это а, у нас была такая яркая цель, потому что мы точно хотели спасти ребенка, и в этот момент мы не думали. И вот это иногда сильно-сильно большое думание, оно нам вредит. Иногда нужно сначала действовать, а потом уже думать, и тогда у нас точно будут результаты поэтому страх у нас а, лечится очень просто нужно честно взглянуть на то насколько важна нам наша цель насколько она нас вдохновляет и хотим ли мы хотим ли мы ради этой цели а, чем-то пожертвовать а чем мы можем пожертвовать мы побежали спасать ребенка мы там намочились а, может быть испачкались да может быть у нас какая-то цель не будет достигнута другая может быть там за нами сейчас машина придет у нас повезут в рестораны а мы тут все мокрые вылезли как ощипанные курицы без макияжа без всего да и у нас как бы приоритеты поменялись но в данный момент времени мы быстро приняли решение быстро стали действовать потому что у нас быстро возникла какая-то цель и вот здесь возникает вот страх страх почему я не иду продавать, да, если страх, и в разделе «Страх» у вас много-много всяких разных страхов. Подумайте, какая ваша вдохновляющая цель. Вдохновляющая цель – это то, ради чего вы готовы там прыгнуть в это озеро, быть не очень красивой, возможно, но в данном случае гордиться собой, что вы это сделали». И вот этот страх выходить в прямые эфиры, страх писать посты, страх делать фотографии. А вдруг у меня ноги кривые, нос большой, руки пухлые, мало ли там что еще, да? Страх там показать свою, может быть, некомпетентность в чем-то. Мы же такие все хорошие с детства. Нам важно быть всегда хорошими девочками и мальчиками, чтобы нас мама хвалила. А тут мама нас начинает ругать. Ты что делаешь? Ты куда полезла? Какой онлайн? Сиди дома. Вот сейчас кризис, скоро и все опять вернется на старое. Не кончится, друзья, и не вернется все на старое. Кризис будет разрастаться все больше и больше, и вы будете заходить все в больше глубокую яму, если не научитесь вот этим базовым навыкам изменять себя для того, чтобы начинать продавать. Чтобы получались результаты вдохновляющие, нужно правильно ставить цели. Есть длинная для себя и для других, есть короткая, а есть срочная. И нужно понимать разницу между мечтой, целью и планом. Но это отдельная тема, и это к продажам никакого отношения не имеет. Мы сейчас должны просто честно признаться. Если складываются ручки, и вы не идете навстречу страху, значит цели нет. Как таковой цели нет. И запишите, пожалуйста, себе, какая у меня цель. Ответьте на этот вопрос. Насколько она меня вдохновляет. Соответственно, не факт, что это ваша цель, если вы хотите свою квартиру. Как узнать, что это ваша цель? Это тогда, когда вы начинаете работать с состояниями. А что я чувствую, когда я в другой квартире? А как это быть в другой квартире? А что у меня от этого внутри? Что произойдет? Какая я стану внутри? Что я хочу на самом деле? Вот для того, чтобы поставить собственную цель, кстати, в курсе я даю инструмент, который позволит вам выйти на собственную миссию, да? и вы легко сможете из своей миссионной деятельности выставить свою личную цель. А что значит свою личную цель? Очень часто, особенно в МЛМ-бизнесе, цели навязывают. Тебе нужно закрыть какой то ранг, тебе нужно купить квартиру. У нас есть премия, когда ты поедешь в путешествие. Ты же хочешь в путешествие, да? Кому так говорили? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кому так говорили в МЛМ-проектах, если здесь люди есть с сетевого бизнеса, да? И вы такие, ну да, Марья Ивановна хочет квартиру, Петр Петрович хочет квартиру, а я что, рыжая, что ли, я хочу квартиру, да, было такое. И мы так все ломимся в этот MLM-бизнес, потому что там нам обещают, ничего делать не надо, продавать не надо, нужно всего лишь делиться информацией, у нас инфобизнес, мы же делимся информацией, да, продавать не надо, и вот это о, дурацкое совершенно нечестная, я бы даже сказала, ложная установка, она приманивает людей, потому что они реально не понимают, что в MLM бизнесе как раз и есть самые активные продажи. И для того, чтобы начинать продавать, нужно в первую очередь быть честным перед самим собой. Да? А что значит быть честным перед самим собой? Это честно просмотреть свою цель. Она моя или не моя? Вот, Делимся и не зарабатываем. Да. А надо зарабатывать. А для того, чтобы зарабатывать, нужно понимать, зачем вам эти деньги. Итак, первая травма страха. И коротенько скажу, что честность это решает вопрос абсолютно с любым страхом. Честно посмотрите на этот страх и скажите, какая выгода вам для того, что вы сидите в этом страхе. да? Либо у вас нет цели, либо она не ваша. Если вы не делаете действия, значит, она не ваша, эта цель. Она вас вдохновлять не будет, потому что нужна внутренняя мотивация. А внутренняя мотивация у нас исходит чаще всего из состояний. Понимаете? Потому что деньги, они, ну, как бы, это всего лишь инструмент. Нельзя делать бизнес ради денег только. Согласны со мной? И в то же время, совершенно верно говорит Вячеслав, абсолютно любой бизнес мертв без продаж, и не только бизнес, без продаж мертвы наши отношения, потому что мы каждый день себя продаем. Мы продаем себя как хозяйку, мы продаем себя как любовницу, мы продаем себя как главу семейства, да, мы каждую секунду себя продаем. И если есть какие-то внутренние сопротивления, Посмотрите, как в остальных областях вашей жизни, что происходит в других сферах. Может быть, вы не только в деньгах-то проседаете, может быть, вы не можете еще и создать любящие, хорошие такие отношения, которые бы вас вдохновляли, потому что очень многие МЛМ-предприниматели, приходя ко мне на консультацию, говорят – Ой, меня вот муж не поддерживает, дети против, а сотрудники крутят у виска, и как-то вот я совсем одинокая и не могу сама себя вдохновить, мне очень сложно, мне не поддерживает окружение, да? Конечно, сложно, а может быть надо начать с того, что начинать создавать отношения хотя бы в близком теплом кругу. Вы же знаете прекрасно, есть холодные продажи, есть теплые продажи. Начните учиться продавать. Со своими близкими. Это не значит, что вы им будете продавать товар или услугу вашей компании замечательной, да, или юридических услуг. Может быть, вашему ребенку и не нужны бухгалтерские там балансы и юридические консультации, но вашему ребенку нужны хорошие отношения с мамой. И как себя продать, как хорошую маму, и как себя продать, как хорошего папу, чтобы у вас сложились отношения с ребенком, и они вам не крутили у виска, а поддерживали вас и говорили, мама, папа, да ты такой у меня молодец, ты в кризис, все вон бросил, ты с чистого листа начал заниматься совершенно другим бизнесом, ты там преуспел, я горжусь тобой, и я хочу, как ты, быть таким же успешным. Хотите так? Поставьте плюсик, кто так хочет, чтобы ваши дети, внуки гордились вами и говорили, я горжусь тобой, бабушка, дедушка, мама, папа, сестра, брат, я не знаю, сколько вам там по возрасту. Вот для того, чтобы вами гордитесь, ваши близкие, да, необходимо начинать внутреннюю трансформацию изменения себя. И первая травма, она о честности. Она о честности. И здесь, конечно, мы говорим о том, что если мы честно рассматриваем под микроскопом, рассматриваем все, чего мы боимся и начинаем раскладывать свои страхи, об этом как раз в курсе я подробно говорю, мы начинаем вылечивать этот страх, вылечивать эту травму, нашу генетическую травму страха. Она, кстати, очень многих, их всего 6, и эти шесть видов травм, они вот так вот по кругу ходят, да, то есть всего шесть, но как бы вот людей с большим количеством первой, второй и третьей травмы, таких людей больше, первые три травмы, таких людей больше. Четвертая, пятая, шестая, они... Реже встречаются травмы. А вот эти первые травмы, они как бы у большинства людей сильно, сильно проявлены. Мало того, что каждая последующая травма содержит в себе предыдущую. И больше всего повезло тем, у кого шестая травма, да? в кавычках. Получается, что все пять предыдущих травм у этого человека есть, и работа над собой у них выше крыши. И у таких людей, конечно, нужно прорабатывать все вот эти первичные пять генетических травм. Следующая травма у нас ⁇ отрицание. И я здесь не просто так вам вывела на экран вот такой красивый знак, да, то есть поскольку, еще раз говорю, я развиваюсь именно в восточных традициях, то вот эти пять первых элементов, они очень хорошо отражают, как эти травмы еще можно разглядеть, какая у нас максимально проявлено, да, потому что тело никогда не врет, я телесно-ориентированный тренер, и вы наверняка тоже это слышали, что тело, оно врать не умеет. И когда вы смотрите, почему вы не можете продавать, посмотрите, как реагирует на это тело. То есть, например, страх – это какая реакция тела? Это я сжимаюсь, так ведь? Это у меня где-то там холодок, очень часто холод в области поясницы, почки в таком прохладном состоянии находятся, да, очень достаточно часто заболевание мочеполовой системы, недержание мочи, циститы, соответственно, простатиты, да, то есть вот все, что связано с кованом вот этим страхом, оно тело нам дает вот такие проявления. И наверняка вы тоже с таким сталкивались, когда, например, нужно что-то говорить, там договорились о чем-то, провести презентацию, выступить где-то у вас должна быть встреча, консультация, ну, в общем, нужно говорить, а у вас тут раз и горло заболело. был такое? Или там, например, раз и температура поднялась ни с того, ни с сего, или с животом что-то случилось. То есть тело, оно как бы реагирует на ваш страх и начинает подыгрывать вам, да, потому что мы же всегда создаем все, что в нашей жизни происходит самостоятельно, а вселенная изобильна, она очень быстро реагирует на наши реакции. И тело нам подыгрывает и так раз быстренько и говорит, ну но это же не я, это же болезнь, это же обстоятельства. Да, у кого чего, у кого понос, у кого золотуха, Все происходит, да. И, соответственно, здесь вы можете понять, а что на самом деле, какая глубинная травма, а что вам вот из генетических травм мешает проявляться. И в курсе вы как раз поймете вот эту ситуацию, с чем нужно работать напрямую, чтобы вот эти блоки снять и начинать легко продавать. Потому что если вы что-то легко делаете, ну, не бывает же таких людей, у которых все трудно. Да? А у вас же есть, а мы сейчас о других проявлениях поговорим, Дельбар, у нас много будет всяких разных проявлений. И вы найдете свое проявление, которое у вас есть. А если вы знаете таких людей, у которых вообще вот все везде легко, то поставьте десяточку. Вот что бы ни делали, везде легко. И поставьте десяточку, еще одну цифру, сколько таких людей вокруг вашего окружения. Сколько рядом с вами таких людей, у которых легко все на десяточку делается. И поставьте еще одну циферку. А знаете ли вы таких людей, у которых что-то легко, а что-то тяжело? Вот у кого-то даже ноль таких людей, да? И это тоже очень важный признак, потому что когда вы окружаете такими себя людьми, у вас как бы есть причина стремиться к чему-то, что ага, они успешны, у них все легко, ой, значит у меня получится. Я такой же человек, у меня такие же глаза, такие же руки, такие же ноги, да? И нам сейчас важно посмотреть, что а, следующая травма отрицания, она кроется глубоко, и здесь отрицание, может быть, ну, вот, например, в страхе первичный страх, да, травма. Это у нас страх смерти. То есть, и вот это момент, что а, меня как-то осудят, меня как-то не примут, а, а что будет, а что в итоге? Вот копайтесь настолько глубоко, чтобы понять. А что является первичным страхом, да? А вы умрете от этого, если там а, тетя Маша скажет про вас, что вы а, вот дошла до ручки, вы МЛМ пошла, да? Вы от этого умрете? Вряд ли, да? А, и, соответственно, сл следующая травма – это отрицание. Отрицание бывает отрицание себя, отрицание успеха, что я могу быть успешным, отрицание того, что я, например, никогда не смогу продавать там на 100 тысяч долларов, например, да, то есть какой-то барьер стоит. Отрицание чего? И вот а, отрицание, угу. и вот отрицание это то, что дает возможность понять глубоко, где вы зажаты, потому что травма отрицания она лечится расслаблением. А напишите, пожалуйста, какие способы расслабления вы знаете? Вот как вы в жизни расслабляетесь. И посмотрите на продавца, который. Угу. Да, конечно, невозможно всем угодить, совершенно верно, Вячеслав. И посмотрите на продавца, который вот делает это в удовольствие. Он какой? Так, пена, соль, ванна, медитация, отлично. Продавец, который хорошо продает, он какой? Обе дыхания, отлично. А есть люди, которые, видите, вообще не расслабляются. Уверенный, да, отлично. А уверенность, она в чем проявляется? Он может там, например, быстренько сообразить, если у него упала бумажка с его там, допустим, конспектами, тезисами, да, и он быстренько сообразит, как-то обыграет, все это смешно скажет и поднимет эту, этот свой конспект, и вам не просто не покажется, что это было правильно расслаблены и вам даже не покажется что это было как-то вот чудовищно для него вам кажется что это вообще так и должно быть да посмотрите на тех кто у нас стендапы ведет какие они Ой, какой молодец ларис и крестиком вышивать и Да умничка так коленочка а не может расслабиться да и вот мы сейчас говорим что а любимая музыка тоже может расслабить, безусловно. Их много, много таких способов расслабления. Каждый находит свое. Но в расслаблении нужно тоже идти в зону дискомфорта. Нужно покидать зону своего комфорта и идти туда, где вы еще не бывали, не пробовали. Но, возможно, это как раз тот вариант, который вам подойдет больше всего. И то, что мы не пробовали, это как раз и есть вот это изюминка нашей жизни то есть если я не пробовал продать но это мы сейчас поговорим как раз о травме стыда угу. трудновато расслабляться да? Да, начать медитировать прекрасно у меня кстати по утрам совершенно бесплатно мы коллективно медитируем в зуме и вы можете спокойно меня найти в социальных сетях и мы с вами это дело сделаем а медитация она очень хорошо расслабляет. И медитация очень хорошо помогает нам визуализировать наши с вами мечты. И это друг с другом очень сильно тесно связано, да, травма страха, потому что это страх смерти. А поскольку я психолог регрессолог, то на вид пакете у вас как раз идет в подарок один сеанс регрессии когда вы прорабатываете вот этот самый первичный страх смерти в том числе. Да? То есть регрессия не для того, чтобы проработать страх смерти. Там другие инструмен... инструменты мы используем. Но а, это а, как один из очень важных и очень действенных инструментов проработать страх смерти, для кого он действительно а, такой яркий, выраженный. Итак, травма отрицания лечится у нас расслаблением. А для того, чтобы убрать эту травму отрицания, например, я отрицаю, что я там, как вот писали кто-то говорят, что да, там не могу продать на тысячу долларов или на сто тысяч да, долларов, я не могу там продавать там, малоимущим, да, то есть я отрицаю способность того, что я могу что-то сделать. То есть я отрицаю самого себя. А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос, если я отрицаю самого себя, я есть или нет? Как вы думаете? Я отрицаю самого себя. Я есть или нет? Нет. Тогда возникает вопрос. А кто будет у вас покупать ушепки невиденьки? Как покупатель вас увидит, если вы отрицаете сами себя? Никак. Он вас не увидит. И очень часто, когда на консультацию ко мне приходит, они говорят, вот я говорю, говорю, говорю, говорю, они меня не слышат, они меня совсем не слышат. Возникает вопрос, а что они тебя не слышат? -то? А ты сам ты есть? А, а ты, когда говоришь, ты где? А ты здесь и сейчас, или ты там уже делишь деньги, которые вот-вот от тебя придут, от этого клиента, и ты уже потираешь руки, что ага, я там себе кредит закрою, или еще что-то сделаю, или там новые сапоги куплю, да? То есть отрицание себя, это значит вас нет, и вселенной некому помогать, вас нет. И нужно научиться себя проявлять через расслабление. Я понимаю, что для многих медитативные техники сложноваты. И не всем они, можно сказать, нужны. Да? Опять же, в моем курсе вы увидите, когда будете рассчитывать свою карту бодиграфа, там будет видно, у кого открытая голова, у кого закрытая голова. Кому легче работать с медитацией, кому труднее. Но навык этот на абсолютно любой может. Это как плавать. Кому-то легче, кому-то труднее. И, кстати, когда мы говорим, что мы боимся воды, вот эта травма страха подавление, это тоже страх расстаться с жизнью. Оля, вы еще очень много интересного про себя узнаете. У нас с вами еще целых полчаса, поэтому надо мне убыстряться, а то я как-то вот уже зависла в своих любимых травмах. Да, умничка, умничка Камила. Вот она прям, поскольку она проходила мой курс, она вам делает такую подсказочку и пишет. Когда я отрицаю себя, Вселенная перестает меня видеть, я выбираю принять себя принять себя такой, какая я есть, или такой, как, какой я есть, да если вы мужчина, и научиться себя видеть здесь и сейчас, проявлять, то есть жизнь в осознанном моменте и контролировать свои эмоции. Это очень важно. Следующая травма стыда. Травма стыда у нас лечится юмором, и здесь мы, возникает такая травма, что мне стыдно брать деньги. Мне стыдно брать деньги за мой там, продукт, услугу, за, за что-то, что я могу сделать, да? там очень много людей, например, делают какие-то очень классные выразительные вещи самостоятельно, не знаю, там резиночки какие-то красивые, украшения какие-то красивые, и вот они это делают как хобби, а монетизировать не могут, знаете таких людей, да, блок вопросов да можете задавать еще там но я и по чату смотрю и когда вот вы видите такого человека и у него прям ну классно действительно получается да какие-то может быть картины бисером он зашивает или еще что-то а он никак не может это дело монетизировать и вы ему говорите ну слушай а что ты не продаешь и он такой говорит да кому это надо да кому я продам да есть такое вот этот стыд заявить о себе вот выращиваешь цветочки, продавать не можешь, да. Вот этот стыд заявить о себе, вот это наша генетическая третья травма, которая у нас лечится юмором. Или обратная сторона медали, наверняка вы знаете таких людей, которые все время подхихикивают, да? То есть вот он продает, а сам вот хихикает, сам над собой хихикает. Ха-ха-ха. У меня вот такой товар хороший, ха, ха ха приходи ко мне в компанию. Ну и как вы думаете, к такому человеку будут приходить люди в компанию и покупать у него товар? Скажут, ну какой-то несерьезный товарищ, да, многие могут так сказать. А вот это а, такая масочка, да, одевается для того, чтобы скрыть эту травму стыда. И подхихикивание, ненужное такое подхихикивание, никогда мы просто смеемся, когда нам хорошо а именно вот подхихикиваем, да, вот таким образом проявляется обратная сторона травмы стыда. Для кого-то это прям совсем закрытие, и я лучше промолчу про себя, а для кого-то это вот вечное подхихикивание и вечное а, пря прятание своего стыда через слишком показуху. Это такие люди, которые там в компаниях, вот, когда мне страшно, у меня на смех они тоже бывает. спасибо за честность, да. А когда там человек в компаниях очень сильно хочет не смехом, а юмором, лечится не смехом, а юмором, то есть юмором подходить над тем, над тем, к тому вопросу, который у нас сейчас в затыке, и мы не можем что-то сказать, как-то прорваться. Да? Попробуйте это делать через юмор. И есть такие люди вот, со травмами, да, они очень проявляются в компаниях, например, когда очень тянут фокус на себя, да, очень много рассказывают анекдотов и сами смеются над этими анекдотами. То есть вот такие люди, они очень ярко проявляются, и мы прям видим, что они какие-то, ну вот есть какой-то вопрос внутри этого человека. Вот это травма, да. И, конечно... Если вы будете нахваливать свой товар и не слушать человека, это как раз об этом, то у вас тоже никто не купит ни услугу, ни товар. Это невозможность встать на место клиента. Это быть таким... Эгоцентризм, вообще хорош в лидерстве. но это такое слишком эгоцентрик, когда он слышит только себя, и у него вот эта травма, стыда брать деньги. Я лучше всем все расскажу быстро-быстро. Вы знаете же таких людей, которые говорят... Так, у тебя есть две минуты времени, я тебе сейчас расскажу о своем товаре. И человек уже, может быть, там в телефоне завис, или там уже начинает посматривать, как бы там, может быть, маршрутное такси скоро подойдет, как бы свалить вообще от этого продавца. Да? Знаете таких продавцов? Вот это об этом. Когда стыдно брать деньги, закрывать сделку. Есть же такие вопросы, да, мне стыдно закрывать сделку. То есть вот все рассказала, товар понравился, а пошел купил у Ивана Ивановича, а не у меня. Вот это об этом. И чтобы эту травму проработать, нужно понимать глубинные внутренние процессы, как сделать так, чтобы она ушла из моей жизни, эта травма стыда. И я без стыда и совести могла бы сказать, что моя услуга стоит тысячи долларов, и я этого достойна. Хотите так? Поставьте восклицательный знак, кто хочет так. Но это не значит, что у вас не будет стыда и совести в других моментах. Да? Мы сейчас говорим конкретно о продажах. Конкретно о продажах. И, конечно, когда мы вспоминаем вот эту нашу первую графу, да, что мне стыдно продавать, сложно продавать, когда, и вот описываем. Вот когда мы все экологично описали, когда мы понимаем, что ни за товар мне не стыдно, ни за компания мне не стыдно, да, то есть все экологично у меня укладывается по полочкам. И я понимаю, что единственная причина, почему я не продаю, это мои внутренние убеждения, которые я могу видеть, или не видеть. Сегодня мы о невидимом говорим, да, о основании айсберга. Следующая травма отвержения, она у нас, а, ну, кстати, я вам не сказала, как по телу это проверяется, да. В элементе дерева это у нас печень и желчный пузырь, соответственно, здесь могут быть вопросы с глазами, вопросы могут быть с... С самим желчным пузырем и здесь с печенью, потому что это депрессивно-агрессивные такие состояния, да, и э, это, знаете, как вот, допустим, не купил у тебя э, товар, да, и ты начинаешь, да что такое, да что это за человек такой, я целый час ему говорила, а он не взял, да, или наоборот. я, я столько раз ему говорила, у меня такой хороший товар. Почему он не взял, да? Вот такие как бы моменты а, в этой жизни. И а, элемент огонь, к которому относится травма-стыд, она говорит. Ага. Ну, отлично. Мы благодаря различным а, продукциям, техникам, а, изменению питания, мы, конечно, безусловно, можем работать над своим здоровьем. Но если у нас есть ментальные блоки, которые мешают нам продавать, согласитесь, а, здесь таблетки не помогут. Правда, Танюш? Чтобы избавиться вот от этих генетических травм, психогенетических, нужно работать над собой. Нет такой волшебной таблетки или там волшебного пузырька, который ты выпил и побежал, и будешь легко продавать. Это работа над собой. Отлично. Спасибо вам, Танюш, что понимаете. И как раз в своем тренинге, который называется «Линия успеха», мы об этом и говорим. И сегодня у вас будет уникальная возможность сделать это с трехразовой скидкой трехразовой скидкой минимальный пакет в три раза я порезала цену потому что я понимаю что это важно сейчас абсолютно каждому разобраться с тем почему я не продаю потому что навык продаж это самое наверное первое что сейчас выходит на рынок если вы умеете продавать и если вы еще умеете продавать в онлайн то вы всегда будете не просто с куском хлеба, но еще и черные икры туда намажете. Так, итак, травмы, да, мы с вами проговорили, лечится она юмором, с юмором подходить к тому, к той ситуации, которая с вами случилась. Бывают такие казусы Кукотского, да, когда ты что-нибудь продаешь и ляпнул что-нибудь не по теме или там сказал что-то не то, которое не относится к твоему продукту или к твоей компании или к твоей услуге. Сейчас, И у нас бывают такие моменты, что нам потом бывает стыдно после каких-то незаметных каких-то для других людей, возможно, это вообще незаметно, а мы-то знаем, что мы где-то облажались, и нам прям после этого щеки горят, пунцовые, и мы не знаем, куда себя деть, и мы в этот момент теряем энергию, ресурсы, и мы в этот момент, конечно, не можем продавать. ну То есть мы теряемся. Это касается и а, такого момента, когда мы опять же выходим в прямой эфир, например, да, а мне стыдно там, что... У меня там сережки не подходят к моим туфлям, а туфли вообще не видно в прямом эфире. Ну, в общем, вот такие вещи. Итак, четвертое травма – это отвержение. Отвержение у нас относится к элементу земля. Это в первую очередь наш иммунитет, который сейчас нам всем очень важен при эпидемии коронавируса. Да? И а, а, это не любовь к себе. То есть у нас иммунитет поднимается по мере любви к себе. И, соответственно, многие писали, что Угу. Вот стыдно перед детьми за свои провалы. Ну вот в курсе мы как раз учим, как выходить из этой ситуации с юмором. А самое главное, что когда вы научитесь себя любить, у вас будет понимание того, что вы точно достойны лучшего, большего, и ваши результаты будут складываться из ваших амбициозных целей. Вот очень тесно связана любовь к себе с постановкой целей, потому что когда мы с вами не умеем ставить цели, чаще всего причина банальна – я себя не люблю, я не считаю себя достойной, что я могу так жить, я не считаю себя достойной того, что я могу что-то иметь, да? я не считаю себя достойной, что а, я там могу. А, вот у меня недавно была консультация, девушка сказала, что а, я говорю, без «Да, каких ты хочешь жить? Она говорит, ну, 80, ну, 80 нет, наверное, потому что в 60 все уже начинают болеть. Почему же я 20 лет болеть буду? Наверное, до 60. Вы чувствуете, какое, какая уже установка у этой молодой женщины, ей 35 лет всего лишь, да? И она уже понимает, что сама себе ставит ограничения по жизни, да? То есть 60 лет, а потом начнется неизлечимая болезнь, и зачем мне такая жизнь, я лучше до 60 как-нибудь хотя бы хоть в каком-то здоровье протелепаюсь. И вот это как раз и не любовь к себе, потому что как человек, который любит себя, он ставит большие, длинные для себя цели, да, он может поставить себе срок жизни не только 90 лет, но и 120 лет, то есть в зависимости от амбиций, что он будет делать в свои 120 лет, да, то есть он не немощным стариком или старушкой себя, как бы, чувствует вот в 58 лет только жизнь началась правильно танюш у нас второе дыхание после климаса открывается это я тоже уже поняла и нам хочется жить потому что мы понимаем что опыт уже есть социальное уже удовлетворение есть да то есть мы чего-то добились и теперь хочется отдавать эти знания и почему бы ими не делиться правильно танюш поэтому друзья мои травма отвержения она лечится любовью к себе и когда я себя не люблю, отрицание – это утверждение, сейчас расскажу. Отрицание себя – это тогда, когда у меня нет возможности, как скажем, расслабиться. Да? Она лечится по-разному. Расслабление и любовь к себе – это разные вещи. Любовь к себе – это вообще не о расслаблении. Любовь к себе – это об ответственности и о цели -полагании. А вот отрицание, которое вечится расслаблением, это о творчестве. Это о том, насколько я себе позволяю быть в расслабленном состоянии за любимым занятием. И здесь э, люди писали в чате, что я люблю медитировать, а я люблю вышивать крестиком, а я люблю там делать цветы или что-то еще. Люба ответил на ваш вопрос, да? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы получили ответ, который вас удовлетворяет. Нет, значит, я продолжу. Итак, отвержение, оно само по себе а, лечится любовью к себе. И здесь, да, очень относится. У меня на IGTV 11 видео посвящено а, личным границам. Да. И любовь к себе, это, еще раз говорю, это не о том, чтобы расслабляться и там заниматься спа-салонами, маникюр, педикюр. Это не об этом. Любовь к себе – это ответственность и цели. Любовь к себе – это умение а, чувствовать контролерство и заботу. И вот здесь у нас возникает самая-самая важная часть нашего действия, когда мы продаем клиенту. Это забота о клиенте. Не о себе, а о клиенте. Если я себя люблю, то значит я могу полюбить другого человека. Полюбить его травмы. Да? У него тоже дофигища травм. И он тоже, знаете, такой... Нет у нас идеальных людей, но у него есть какая-то проблема, какой-то вопрос, который вы можете ему решить. Я никуда не пропала, я здесь, у меня звук идет. Поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале, как меня слышно. Десяточки пишут, перезагрузите свое устройство, что-то с вашим устройством. Итак, любовь к себе. Когда вы себя любите то вы можете встать на позицию клиента и не продавать, а помогать. И мы здесь касаемся как раз вот тем темы, которые поднимали в начале, да, что мне стыдно брать деньги с малоимущих, мне там я не могу продавать, потому что там люди скажут, что я наживаюсь на родственниках. Да? Вот это как раз и эта тема, потому что отвержение, которое лечится любовью к себе, оно говорит о том, насколько вы себя любите. Вот эта латмусовая бумажечка, которая так и называется бумажечка, да, то есть вот эти наши картиночки с сильными мира сего, фотографии их, они как раз и показывают степень любви к себе. Очень многие говорят, ну я же себя люблю, я же там одеваюсь в бутиках, там еще что-то. А когда начинаешь глубоко копать, она, вот это не могу, вот это не могу, вот здесь себе не позволяю, вот здесь зажимаюсь, вот на это еще не способна. И говорят, блин, да я же себя совсем не люблю. Внешние признаки, они вообще не относятся к любви к себе. Конечно, мы ухаживаем за собой, да, это первый признак основной. Но важно понять, что если я в дисциплине, если я себя люблю, значит, я буду вести, наверное, правильное питание, да? Если я себя люблю, то, значит, наверное, я буду заниматься спортом, а не буду лениться. Если я себя люблю, значит, я буду показывать свой образ жизни, потому что мне есть что показать. Вы в социальных сетях, дорогие мои, хотите продвигаться в онлайн-проекте. И не думайте, что если вы будете ставить только свои картиночки, тюбики или там сертификаты, или там бухгалтерские балансы, то вас будут покупать. Нет, друзья, покупают сейчас человека, идут за человеком и за его образом жизни. И вы должны это транслировать. Какие у вас ценности, как вы за собой ухаживаете, показывать какие-то лайфхаки. Да, вот кому-то нравится планку по утрам делать. А если вы э, это еще и покажете своим зрителям в социальных сетях, то у них будет складываться образ. «Слушай, какая она дисциплинированная! Каждое утро планку! А я так не могу!» И когда он будет выбирать этот человек, кому ему идти, к Ивану Ивановичу или к Петру Петровичу, он пойдет к тому, у кого откликаются ценности, который может научить его этой дисциплине. Вот. Соответственно, вы таким образом притягиваете к себе ту целевую аудиторию, которая откликается в ваши ценности. И это очень важно. Поэтому вот эта травма отвержения, которая лечится любовью к себе, это такой очень мощный ключ к продажам. Да? Даже если вы чего-то боитесь и там, перешагиваете через какой-то страх, то вы его перешагиваете через благодаря вернее не через, а благодаря тому что вы себя любите. Потому что если я себя люблю то как бы мне не страшно было, я все равно научусь плавать, потому что я понимаю, что страх воды это отвержение одной из главных стихий нашей планеты. Как меня будет видеть Вселенная, если я боюсь настолько, что я там боюсь жить, да? Потому что вот, например, есть страх смерти, а есть страх жизни. Мы об этом подробно в курсе говорим. Что это за страхи такие, как с ними бороться? Итак, кому понятно... Да, 10 минут осталось всего, друзья. Спасибо, что напомнили. Но у меня как бы вот сейчас быстренько начну завершать. Кому это интересно, вы сможете приобрести мой курс, и мы там с вами 18 дней будем вместе и, соответственно, проработаем очень подробно каждый из этих страхов. И после 18 дней у вас уже сложится представление, что нужно сделать с собой, какой я должен быть для того, чтобы легко продавать, для того, чтобы вот эта реченька лилась у меня, да, и мы как раз касаемся элемента металл, а элемент металл – это наша Пятая, соответственно, чакра – это то, что позволяет нам а, вот э, таким... Э... Легкая такая подача информации, когда человек тебя слушает и слышит, да, потому что это результат наш, да, как мы говорим, как мы преподносим себя, это наша результативность, если мы не можем два слова связать, если у нас маленький словарный запас, если мы не знаем так хорошо о своем продукте, что можем говорить больше в три раза, чем нам положено. да, то есть вот как научаются говорить спикеры. да? Если у тебя есть тема, на которую ты должен говорить в течение пяти минут, значит, у тебя должен быть материал в запасе на 15 минут. Если тебе нужно 15 минут выступать, значит, материал твой в запасе должен быть на 45 минут. да, Потому что в любой момент, если ты что-то забыл, тебе задали а, какой-то неудобный вопрос – тебя как-то оскорбили возможно, или сделали какое-то не очень хорошее замечание, да, то ты можешь на это как-то среагировать, как-то переключиться, что-то по-другому сказать, где-то может быть какой-то юмор преподнести, да? то есть как-то из этой ситуации выйти. Сам металл, он говорит о высокой степени осознанности, и в высокой степени осознанности можно продать все что угодно, потому что вы точно будете знать, потому что, ну, осознанность, она же поднимается снизу, да, то есть мы вот проработали, все четыре э, центра поднялись до пятого, у нас уже, конечно, уровень осознанности большой, мы уже проработали со страхами, мы уже проработали с полностью умеем расслабляться, ну, то есть мы не в скованном таком состоянии, а, что, чё, как продать, а, что ты сказал, сколько стоит, да, нет, мы уже не такие, мы расслаблены, мы можем сказать, да ты что, да это всего там 20 копеек, как вот я могу сейчас сказать, да это всего 3900 курс-то. Вы представляете, что вы э, начнете работать с шестью травмами, с шестью травмами за 3900, да, и за 18 дней у вас будет такая э, проработка, что вы не только э, снег зимой якутом продадите, вы еще и сами будете у себя покупать. Хотите так? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, если вы хотите научаться это делать. И э, к элементу металла у нас относится легкий и толстый кишечник, и здесь... Есть такой момент, что когда у нас травма вины, да, травма вины, вина у нас это что в первую очередь? Это схватывает горло, это у нас все легочные носоглодочные заболевания, это постоянные там танзелиты, да, какие-то рениты, вот это вот все связано с этим, непринятие других людей, непринятие других людей, не умение прощать других людей. И здесь, соответственно, как мы будем продавать, если мы сразу оцениваем человека? что я думаю, ну продавать-то буду, да он вообще ничего не купит. Знаете таких продавцов, да, которые в голове уже так додумывают, что «А, нет, этому я не буду продавать. У него денег нет. Я не буду ему продавать. У него денег нет, сейчас кризис. Как я могу ему продать?» да? Вот это травма вины. Я себя обвиняю в том, что сама не знаю в чем да? Он виноват лишь в том, что хочется ему там кушать, да, как так в басне говорится. И травма вины, сейчас мы с вами об этом поговорим, травма вины – «Лечится прощением». Вот это тоже а, такая категория, когда я прощаю себя за то, что и что. Я прощаю другого человека, что он так проявился, но он не знает, как по-другому. Он, а, допустим, не проходил курс с Марины Демидовой, да, и он не знает, что у людей зашиты генетические травмы. Ну, и что я его буду теперь а, оскорблять или как-то в чем то винить, да, он просто не знает, и поэтому защищается так, как может. Он начинает гневаться, впадать в отрицание, что да не нужен мне твой товар, да и мне и без него хорошо. А знаете, когда там трансформацию предлагаешь, а люди говорят, а у меня все хорошо. Только денег нет. А так все хорошо. Только развелась вчера. Да вообще мне все замечательно. И с детьми у меня все хорошо. Только они четыре года уже не разговаривают со мной. А так у меня все замечательно, и ваша трансформация мне нафиг не нужна. Я говорю, Прекрасно, как я рада встретить человека, у которого все хорошо. Это как а, в том анекдоте: у вас все было, да? Ну и здесь такая же ситуация. И не нужно настаивать. Все хорошо, прекрасно. Человек не созрел к тому, чтобы у него было еще лучше. Не созрел, пока он сидит в травме отрицания. И люди в травме отрицания, они чаще всего будут говорить ⁇ нет ⁇ Первое, что они скажут ⁇ нет ⁇ а потом, может быть, подумают и что-нибудь добавят. Возможно, я это предложение рассмотрю. Так вот, чтобы человека вывести из этой травмы отрицания, нам нужно его расслабить. Да? То есть мы опять же говорим, как работать этим инструментом. Если человек боится, то попробуйте ему обеспечить безопасность. Не бойся, я буду рядом с тобой. Не бойся, я расскажу тебе все о товаре. Не бойся, у меня очень хорошие социальные пакеты, я расскажу тебе... А какое количество отзывов о моих услугах или там о моем товаре или о том, что я замечательный бухгалтер или о том что я замечательный юрист говорят другие люди то есть подтвердите социальное доказательство своим портфолио и человек не будет бояться. У нас столько хороших отзывов о нашей компании. Ты не бойся, ты не идешь в какой-то там лохотрон. да? А хочешь, я тебе дам книгу почитать, там, например, о сетевом бизнесе, как правильно выбрать сетевую компанию, и ты сам посмотришь, по каким критериям соответствует моя компания или не соответствует а, той книге, которая написана, а как выбрать MLM-компанию. Да? Прекрасная книга «Срединный путь сетевика» Сергея Всехсвятского, которую я всем советую сетевикам почитать, где он очень подробно описывает как выбрать mlm компанию И пользуясь этим инструментом, вы можете обеспечить человеку уход из страха, для того, чтобы он сам выбрал, а подходит ли по этим критериям ваша mlm компания да? Если, например, человек зажат, да, его нужно как-то расслабить, он просто зажат, да, то есть у него челюсти сведены, он там все время говорит «нет-нет-нет-нет-нет», ну, нет, нет, нет, нет». как-то просто расслабьте его, скажите, задайте вопрос, который он не ждет для того, чтобы он расслабился. А какую музыку ты любишь, да? А, серединный путь сетевика, она есть в интернете, в бесплатном доступе. Или, например, травма, стыда, да, а, там, возьмите, расскажите анекдот, дайте человеку возможность проявиться, уйти из этой травмы, да? Или, например, отвержение, вот это предательство, которое все так боятся всего. Очень много же людей себя не любят. 97% людей себя не любят, может быть, даже и больше. Да? Никто себя не любит, нас этому не учили. Нам говорят, что эгоизм, эгоизм – это плохо, это плохо, все плохо. И как бы зажимали нас вот в такие рамочки, из этих рамочек, из этой кубышечки никуда. И у вас есть такая возможность об этом, как раз обо всем подробненько узнать в моем курсе, который называется «Линия успеха». Ну и, соответственно, прощение – это то, что дает возможность вам приблизиться максимально к человеку, приблизиться, принять этого человека, приблизиться, сделать с ним коннект, чтобы он понял, что вы любите себя, заботливо относитесь к нему, встаёте на его позицию и, соответственно, даёте возможность ему проявляться так, как он проявляется – без оценок, без вот этого суждения, без того, что он должен соответствовать вашим ожиданиям. Не должен соответствовать вашим ожиданиям. Ну и последняя травма – это разделение. Травма разделения, она, как я уже говорила, впитывает в себя все пять предыдущих травм. И в травме разделения люди, у кого такая травма есть, они очень медленные. Ну, потому что, представьте, ему нужно все пять травм проработать, выйти на какой-то уровень. С одной стороны, это люди, которые пришли сюда прям учителями, да, если они прорабатывают все пять травм, это такие учителя, гуру всего человечества. Но с, с обратной стороны медали, они очень медленные. Им, чтобы принять решение, нужно очень много думать, анализировать. Им, чтобы сделать какое-то действие, нужно очень долго подготавливаться и переваривать это все, да. Поэтому, если в вашей в ваших потенциальных клиентах есть вот такие люди с шестой травмой, это они быстро не будут принимать решения. С ними нужно долго утепляться. Для MLM-предпринимателей это может быть... Спасибо, Руслан, что написал. Для MLM-предпринимателей это могут быть чаты с утеплением. да, И там годами люди сидят, принимают решения. Но чем больше людей в вашем чате, тем больше возможности закрывать людей на сделку. Ну, это уже такие технические моменты, которые наверняка все знают. А вот если вы со своей шестой травмой не понимаете этого и сидите долго, вот рассусоливаете, то вам очень-очень быстро нужно начать трансформацию для того, чтобы быстро выйти на ролевую модель, и стать учителем для всех тех, которые приходят к вам с нижестоящими травмами. И вы будете таким важным человеком для своих клиентов, покупателей, что они будут у вас покупать все, что вы им будете предлагать. Потому что вы знаете подход к каждому человеку к каждому человеку. Представляете, что такое шестая травма? Это просто гуру продаж, если он разобьет все свои внутренние качества и научится ими владеть. Вот о чем я сегодня хотела с вами поговорить. У нас с вами вышло время, и я думаю, что сейчас Руслан даст ссылку. На пакеты, да, которые я сегодня говорила, что будет возможность в три раза дешевле приобрести базовый пакет, где в течение 18 дней вы сможете проработать этих шесть травм генетических, которые являются первичными, закрывающими травмами для того, чтобы вы стали гуру продаж. Спасибо, Руслан. Вот, пожалуйста, кликайте на ссылочку. Проходите и, соответственно, получайте в подарок еще четыре видео, где я говорю, какие слова вообще не стоит говорить своим детям. Да, все по почте вы будете получать. Жасклик будет вас ставить в рассылку после оплаты, и вы будете получать все на почту, видеоуроки. уроки. Соответственно, в чате я буду вас поддерживать и буду отвечать на ваши вопросы. Если сейчас есть какие-то вопросы, я не вижу, чтобы вопросы задавались по верхней панели, тут у нас не прибавилось вопросов, все у нас вопросы задавались прямо в чате, если сейчас какие-то вопросы остались, вы можете написать в чате, я отвечу на ваши вопросы. Мне бы хотелось сейчас вам задать вопрос, потому что, подводя резюме, мне, конечно, хочется узнать обратную связь. Какими инструментами вы будете пользоваться для того, чтобы ваши продажи увеличились? Напишите, пожалуйста, выводы из двух-трех слов что было полезного, что вы унесете с собой в своем рюкзачке, багаже знаний, для того, чтобы увеличить э, историю своих продаж и быстро-быстро бежать к своим целям. Потому что мы сейчас живем в такое время, что э, если мы будем тормозить, то время работает не только не за нас, оно работает против нас. Мало того, что время ⁇ это ресурс, который не восполняется. Время сейчас э, еще и... Очень обманчиво, да, очень обманчиво. Потому что нам кажется, что у нас еще есть время. Нам так кажется. Но его у нас уже нет. И собственной трансформацией надо заниматься еще вчера. Потому что если говорить по закону мироздания, то до 2016 -го года каждый человек уже сделал свой выбор. Сейчас всего лишь Вселенная откликается на ваш выбор. И если вы прямо сейчас начнете заниматься своей трансформацией, то у вас еще есть шанс. Пожить сколько-то в хорошем достатке. Я не могу вам сказать, какие конкретно у вас сейчас травмы, потому что в курсе мы рассчитываем по индивидуальным данным. Там нужно будет забивать ваше время, время дату и место вашего рождения. И тогда вы точно будете знать, какая ваша травма и что вам делать в этой жизни для того, чтобы абсолютно в любой области у вас были другие результаты. Ну и, конечно, в продажах, да, потому что продажи – это основа нашей жизни. Мы все себя в чем то продаем, И любая сфера нашей жизни, она зависит от наших с вами внутренних качеств. А, ни для кого не секрет эта формула, каким я должен быть и что я должен сделать, чтобы получить результат. Мы очень много увлеклись, что я должен сделать, и совсем забыли о том, каким я должен быть. И продажи нам это показывают, это зеркальное отображение того, что у нас внутри есть. И люди, которые к вам приходят, которые не покупают это, как раз те люди, которые хотят вам показать, а чего у вас нет-то внутри, что вам нужно для себя такого внутреннего исправить, чтобы к вам приходили другие люди, у вас становились другие качества внутри, и, соответственно, у вас пошли продажи. Так, Руслан, еще раз повтори ссылочку на курс «Линия успеха». Тем, кому важно с этим разобраться и научиться продавать, вы всегда это можете сделать вместе со мной на курсе «Линия успеха». Ну и, соответственно, вот эти все тараканы из вашей головы, конечно, убегут. Здесь, где меня можно найти, социальные сети, YouTube, везде я представлена. Можете просто вбивать Марина Демидова, и очень много обо мне будет информации в социальных сетях и на Яндексе. Во всех поисковиках я очень быстро выхожу. Ну что ж, мои дорогие, спасибо вам огромное, что вы были здесь. Те, кто присутствовал в прямом эфире, вы можете прямо сейчас скачать. А, верните тараканов. <смех> Очень хочется, да? Тараканов. Пожалуйста, вернула тараканов. Это все тараканы выметаются метлой в линии успеха, и у вас их просто не будет в вашей замечательной головке. Продавать стыдно, неловко, неудобно, я боюсь отказов, продавать это ниже моего достоинства, не хочу продавать, хочу, чтобы клиенты сами ко мне шли, я не про деньги, я выше денег, я про высокое. Вот это, наверное, один из сложных тараканов. Что я вообще не о деньгах, я о высоком, я же такой духовно развитый, и деньги – это что-то ниже меня. Да? А вот такой таракан тоже из вашей головы убежит. Да, отлично, хороший результат, что я иду к богатым, адекватным клиентам. Отлично. Им нравится быть бедными. Это их выбор. Нужно просто принять людей, что для некоторых это нам кажется, что они бедные и несчастные. На самом деле они очень самодостаточны, им очень хорошо. Это как, знаете, я хочу спасти всех детей, которые в детском доме. Но ведь душа, которая выбрала этот путь, это ее выбор. И нужно уважать эти души за этот выбор. И не надо всех спасать. Нужно спасать только тех, кто хочет, кто просит этой помощи. Знаете же, закон Вселенной не просит – не лезь. А когда мы начинаем лезть, мы таким образом свою гордыню раздуваем. Я же Бог, я всех спасу. Это вот об этом. А... Так, ну что. Всего доброго всем, кто был. Спасибо вам огромное за такое участие активное. С вами была Марина Дзинидова. И пока-пока.